делаем кое-какую работу сейчас вот посмотрите обратите внимание на самом деле какая красота э, вымощена и вот мы уже замазываем уже что у нас получается то получается ну одним словом здесь можно много чему научиться в этом доме потому что если посмотрите смотрите как заложено все переложено и... На землю сложенный дом, на землю. И вот мы затираем, и уже потом будет смотреться немножко по-другому всем. Даже мы вот здесь посмотрим, где мы уже что-то сделали. Вот. Здесь освещение немножко не такое, как нужно, но все равно. Вот углубленные швы. Которые еще лучше смотрятся. вот Красавцы. Вот так-то. Стройте из камня.